Se ha я включу кондиционер, будет сильно шуметь. Поэтому я так. Так лучше. Спасибо. Милтон Эриксон, как ты сказал, люди, которые прожили до 30-35 лет в среднем, они уже умерли. Охоронят их 80, ну и, и плюс-минус. Когда я узнала это выражение, я сразу не поняла. Потом начала разбираться. Так вот, до 30 лет, спасибо большое, до 30 лет в среднем нам даются все ресурсы для того, чтобы мы свою жизнь делали, чтобы мы свою жизнь строили, чтобы мы ее делали. Для этого у нас есть ум, для этого у нас есть мозг, там есть нейронные сети. Там есть э, патологианаты, когда вскрывают череп человека после смерти, находят там очень много э, неразвитых клубков нейронных сетей, которые пришли с нами в эту жизнь для того, чтобы мы жили, вау, как классно, счастливо и прям и богато, и чтобы все у нас было. Но люди не развивают этот мозг. И когда они умирают, то находят у них вот эти неразвитые нейронные сети, вот эти прям клубки, как знаете, как я иногда провожу, привожу пример, как будто вот у вас в доме лежат вот в коридоре э, прямо целые большие мотки электрического провода, вам нужно только научиться подсоединить, просто мастера вызвать или самому подсоединить, чтобы свет у вас был, да? А вы пользуетесь. Ну, например, там свечой. Это ж неудобно. Но вы привыкли. Вы и так привыкли со свечой там как-то жить. Но наклониться, стереть пыль с этих мотков электрического провода и просто провести, чтобы сделать яркий свет, у вас для этого не хватает чего? Вам? Вы ленивы, вам некогда. То есть какая-то инертность, привыкли жить и так хорошо. Вот такая метафора по приведению примера с того, что мы не используем свой мозг. Так вот, Милтон Эриксон, он использовал свой мозг, он подстроился под. Забрали его домой, родители, его старшая сестра родила, и он находился с маленьким ребенком, ее и ребенком. И он в подстройке был и чувствовал, и наблюдал, что этот ребенок делает, как он входит, развивается, о чем. То есть он изначально, будучи парализованным, он сам себя полностью поднял. Так вот, он написал очень много трудов, создал школу, последователей у него много. И вот как работает сознание бессознательное. И также очень много других есть трудов. Да, там вы знаете, без подсознанием может все, там. Джона Кеха, да, и так далее. Очень много всего у нас информации. Но, к сожалению, люди это не используют. Люди не используют, и они привыкли к тому, что и так все хорошо. И настолько вот эти люди, которые после 30, как я сказала, умирают, охоронят их 80, это о том говорит, что люди перестают развиваться. Они перестают нагружать свой мозг они, я говорю в большинстве, они перестают трудиться и пахать. Вот именно пахать в том смысле, чтобы постоянно, как мышцы, когда мы перестаем ходить в спортзал, то они у нас там висают, да. Те, кто идет в спортзал, знаете, первое время вам больно, молочная кислота там, угу, а потом мышцы растут, да. И вы, преодолевая вот, этот, вот эту боль, вы делаете делаете упражнения, и постепенно, постепенно вы чувствуете тело, вы чувствуете себя классно. И чем больше вам лет, тем больше вам нужно заниматься и извилинами, и душу развивать, и тело. И это вы тоже понимаете. Так вот, люди перестают действовать, люди перестают напрягаться, и тело обвисает, мышцы, животы растут, мы жрем все, что попало, мы привыкаем к инертной жизни, мы клацаем, и мы уже ничего не хотим. Так вот, мы в этом случае мертвы, потому что жизнь — это постоянное развитие. Жизнь — это постоянная война с собой, со своими привычками, инертностью, со своими «я бросила курить», и электронную сигарету она не вынимает. Ну, как бы можно обмануть мозг перестать э, этим никотинчиком там травиться, но на самом деле привычка пустышечки, да, ну как ребенок не дос... дососал мам... мамкину сиську, и мужчины, и женщины, те, которые курят, просто одна из привычек, одна из причин, это вы не дососали. Просто вы ищете, как способ успокоиться через, через сигарету. На самом деле это детская привычка, не дососали мамкину сиську. А на самом деле, если говорить более серьезно, то учитывая сознание бессознательно, вы можете просто-напросто научиться, расслабляться, получать удовольствие через бессознательный, тоже через тот же самый гипноз. Кстати, скоро запускаю эту программу по самогипнозу. Кому интересно, подписывайтесь, будьте, будьте на связи. Так вот. Война самим собой. И для кого война? Люди настолько привыкают к тому, что им кто-то должен, что у них, первый кто-то должен. Мама, папа, общество дают нам выученную беспомощность. Что значит, только такое выученная беспомощь? Ставьте плюсик. То не знайте, ставьте ноль. Ставьте нолик. И найдите в интернете выученную беспомощность. Вы поймете, что это такое. Поэтому вот это выученная беспомощность. За нас кто-то решает. За нас нам кто-то должен. Родина патриотизм, потом этот наш, нашу бестолковость, если у человека нет своего бизнеса, он не зарабатывает деньги, он не помогает стране, если у человека дом, деревянный барак, и он изнасилованный, этот человек, я говорю про Бурятов, например, и про других отсталых регионов России, которые гонят на войну. Чего они туда идут? Почему вы там россиян не видели, этих питерцев. Единицы. В основном там воюет вою это стал элемент. Кто идет в армию? У кого не хватает ума сделать войну с собой, построить бизнес? Понимаете? Играем в танчики, военизированная форма, там, вот эти Z-установки. То есть, ну, людей просто дают им все готовое. Они это все хавают, как говорит молодежь. Трудно же критическое мышление развивать. Зайти в Google, ответить на свои вопросы. Вот сейчас кто из вас зашел в Google? Понятно, что из телефона неудобно, под рукой не, не всегда есть другой телефон или компьютер, как у меня сейчас, да? Ну, где-то вы там находитесь. Выученная беспомощность. Крутая тема. Но вряд ли кто ее посмотрит, что это такое. Кто такой Милтон Эриксон? И что такое? Гипноз. Кстати, нас гипнотизируют тогда, когда у нас нет своих целей. И нас гипнотизируют по цели других. Знаете об этом? Да. Поэтому война для того нужна, чтобы люди проснулись. И особенно она важна для жертв, которые привыкли, что за них кто-то решает. Я сама сейчас вот это все такая умная прожила очень много всего. Я сейчас сама тоже прошла очень много, дала себе дала себе, дала себе, вопросы, и ответила на них. Мы бессовестные существа, привыкшие, что нам кто-то должен. Мы обсуждаем правительство, мы верим безоговорочно всем установкам, которые нам дают. Информационно-психологические операции, информационные войны почему так сильно работают? Потому что основная масса — это бараны. Мы бараны с вами. Ну, я не говорю, что все, большинство из нас. Мы верим все на слово. Потому войны происходят. Что у человека нет внутренней войны с собой. Что такое война для мужчины? Это война на поле с созданием новых точек, чтобы заработать денег, накормить семью, заплатить налоги. Да? Это война. Это трудно? Конечно. Это сколько надо мозг качать, это сколько надо учиться. А вы гляньте, какие массы. Кто на войне? Кто убивает, кто насилует? Они не устраивают войну с собой. Это жертвы. И вот сейчас избавляются от жертв. Кто попадает под расстройство, под, под общий каток не успели уехать, надеялись, что ненадолго. Кто-то успел уехать и сидит в других странах, и все надеется, что кто-то ему что-то даст. Вместо того, чтобы сидеть и напрягаться, искать новые способы заработка. Изучать тоже направление криптовалюты. Кто из вас занимается криптовалютой, поставьте плюсик, порадуйте меня, что есть рядовые люди среди вас. Кто изучает маркетинг, кто изучает новые направления, напрягает мозги многие сидят и ждут пособие дайте им э, что-то там еще вот сейчас новая тема я обнаружила вчера в интернете э, из польши уехали домой в киев в, ну, в украину там что-то забрать и снова вернуться а их не пускают назад а потому что закончилось время пребывания визы а потому что они не оформили какие-то вовремя документы сейчас они там голосуют и плачут это кто дети. Жертвы. Дети это те, кто не принимают решения. Они ждут, что за них кто-то решит. Они бедные и несчастные. Спасайте их. Угу. Почему я сижу сейчас в Египте и никуда не рыпаюсь? У меня тут было очень много вопросов. Я уже домой собралась ехать. У меня билет был куплен. И война. Я не поехала. Я сижу и анализирую, куда мне поехать. Дом трижды был оккупирован. Часто вот более менее его вот там окна ставят, там двери еще надо ставить, восстанавливают. Куда ехать? В 40 километрах Хоть Киева дом. Поехать в другую страну, где-то получить убежище, я изучаю правила в свои 62 года. Да тут мне пенсию или нет. Если я буду работать вот в онлайне, сколько мне нужно платить налогов, сколько стоит жилье какие условия входят в, в статус беженца или бежущ, бегущего там от войны, или там защиты, там разные есть параграфы. А можно было, конечно, куда-то сорваться и поехать. Я изучаю сейчас. Почему я это говорю? Потому что я давно перестала быть жертвой. Потому что мои 62 года, у меня куча всяких там своих комплексов, затыков, недо, недочетов, которым надо, надо заниматься и заниматься но я вам почему об этом сейчас говорю потому что в мои 62 мои ровесники это уже развалюхи плачущие болеющие стонущие, несчастные кто-то им должен, дети, внуки правительство вот я сейчас жду пенсию но я не уверена получу или нет, я каждый месяц не уверена потому что знаю, что в стране война у меня был сын, он умер 7 числа ему, ему бы исполнилось 42. А я сейчас сижу и думаю, как мне не включить жертву, а включить ответственного человека, знания свои включить и действовать, действовать, что мне делать. Продолжать дальше делать твое, свое любимое дело, которое у меня есть. Помогать своим коучам, психологам. Сейчас у меня ниша коучей, психологи, наставники помогают создать систему в бизнесе, продавать дорого адекватным людям не жертвам, которые готовы вкладываться и делать этот мир лучше. Свой мир и мир других. Почему нужна, почему война? Потому что нет войны с собой. Зачем нужна война для жертв? Зачем нужны, нужны были вот эти наморники? Сейчас вот опять новую пытаются закинуть тему с обезьянами, знаете, да? На что-то она у них не проходит активно, потому что война важнее. Геноцид вот этот страшный, использование всех видов оружия, уничтожение людей, экологическая катастрофа. Азовское море сливается, куча кислоты и всех нечистей. Там уже какие-то заболевания начались, там трупы разлагаются. Вместо того, чтобы подняться сейчас и вот этого, вот это зло, вот это нечисть убрать, источник этого несчастья, Сейчас идут торги. А кто будет получать какие-то ресурсы из России, а кто останется без газа? А, потому что люди... Одни, одним это неинтересно, они далеки. Они далеки. Меня слышно или нет? Потому что у меня был звонок. Извините, пожалуйста. Я меня... слышно, ребят, потому что был звонок. Может быть, сорвался показ. Но вот я изучаю сейчас, как меня слышно. Меня слышно, ребят? Меня слышно? Есть звук, ребята. Дайте, пожалуйста, если звук... Если звук... Если звук... О, отлично, спасибо. Вот я сейчас изучаю, спрашиваю свою ученицу, она же мне преподаватель по немецкому, она сейчас в Германии. Она говорит, я хочу уехать в Англию. Почему? Потому что говорит... Немцы не, не понимают, что происходит, на самом деле, в Украине. Им для них э, трагедия — это два часа стоять э, в Лангештал, в длинные пробки. Это для них трагедия. А то, что нас убивают, насилуют, уничтожают, это для них, ну, оно, оно далеко от них. Да и хорошо, не плохо, это просто надо констатировать. И она говорит, я... Понимаю, что страна, люди в целом, большей частью, не готовы слышать эту боль. Значит, я должна подумать о своих детях и ехать туда, где я могу проявить свою, весь, весь, весь свой талант. Поставьте плюсик, если меня слышно. Пожалуйста. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если меня слышно. отлично спасибо поэтому подводя такой вывод война должна быть у каждого самим собой над собой надо работать когда мы стонем ноем мы пишем ищем на кому на ком-то ответственность на кого бы скинуть когда мы жалуемся на правительство когда мы ведемся на любую информацию которую нам ведут которую нам кидают это при том что мы жертвы что мы бараны понимаете это говорит о том, что мы не самостоятельные люди. Это говорит о том, что нами будут управлять. И вот когда сейчас происходит война, это отбор. Это отбор людей, жертв, это отбор тех, кто погибнут. К сожалению, туда попадут и те, кто, может быть, мог бы стать личностью, потому что это маленькие дети, потому что это молодые красивые люди. Но ну, у них судьба. Просто так все, ничего не бывает. Поэтому война — это отбор. В России сейчас будет более длительная работа с жертвами, чем в Украине. В России сейчас у меня 70-80% клиенты и партнеры это мои ученики. И мои, и мои учителя. И мои коллеги. Но сейчас я вижу, что только единицы людей понимают, что происходит. Они у них вытеснение, они не хотят понять, что на самом деле происходит. Даже те, кто им мог бы понять. Потому что это больно на самом деле. Вот то, что происходит сейчас. вот Представьте, вот вы жили по соседству, с соседом, рука, душа в душу. У вас там дети, внуки, родственники. И вдруг у вас перекос в голове, вы пошли там, убили, изнасиловали и говорили, это мой дом. Это вы сами себя убили. Это вы сами себя изнасиловали. Ты что, тёща, ненормальная, что ли? Это ты убила своего мужа и моего тестя. Вот так сейчас происходит. И вот это отрезвление после гипноза, которое нанесла пропаганда, нежелание работать с собой, открыть честно глаза и быть ответственным за каждый свой поступок, за каждое свое действие приводит нас к тому, что если нет внутренней войны с собой, работы над собой, то мы мертвы. Как Милтон Эриксон сказал, я сказала в самом начале, если человек до 30 лет дожил и хоронят его в 80, он, а это время он мертв, он не живет, он не двигается, он не развивается, он не проходит трудности, он не идет в спортзал, он не работает, он не качает свои мозги, свои извилины. он просто мертвый, Потому что смысл жизни — это вечная война с собой. Это вечная работа. Поработали, отдохнули, покайфовали. Напряглись, расслабились. Получили там и в, в, в, говорят там «Я медитирую». Медитация — это способ хождения в транс. У нас есть три биологических состояния. Бодствование, сон и транс. Вот три биологических состояния есть у нас у людей. Поэтому с помощью медитации мы входим в транс, мы проговариваем с собой, договариваемся, что нам надо, мы себя исцеляем, мы себе даем программирование себя, мы э, на, на свои доходы программу ставим, убираем какие-то преграды. Кстати, кому нужно, пишите на консультацию, помогу, дам расклад, бесплатно пока. Если посчитаю нужным, приглашу вас на консультацию, если вы мне понравитесь. И вы будете готовы потом платить. Но бесплатно тоже разложу по полочкам вашу причинно-следственную связь и покажу вам как психотерапевт, где вы можете выйти на другой уровень. С помощью программирования, кстати. Поэтому человек, который не работает с собой, который не воюет с собой, который не, не качает себя, он обречен на войну внешнюю. Поэтому жертвы сегодня, которые не отвечают за себя, которые не трудятся, которые не ищут новые способы, а как еще? А как еще? А почему мне сейчас не пускают в Польшу назад? Да, оказывается, надо было почитать, использовать. Кто-то поехал из Польши где-то отдохнуть, говорят, в Египет. Обратно не пустили, потому что есть правила. Ты получил статус, ты должен там сидеть. Если ты уже получил полностью документы, тогда ты можешь куда-то ездить. А пока ты находишься в определенном уровне, там есть законы, их надо изучать. Я еще сейчас сижу и изучаю чтобы не быть вот этой вот овечкой, жертвой, если надо будет куда-то поехать. И поэтому вам в этом говорю открыто. Жертва, ее уничтожит, если она не будет бороться. Украину уничтожит, если она не будет бороться. Перестанет до хрипоты кричать Зеленский. Мир расслабится и не будет дальше работать и помогать себе. Они не нам помогают они и себе помогают, потому что инфекция распространяется дальше. Это зараза зла, ненависти, дальше распространяется. Перестанут люди бороться, Уничтожить. Будут больше ныть, э, искать... Кто ищет зраду обычно? Кто обсуждает власть? Бездельники, жертвы. Да, они сидят все время и ищут чего-то как поднял из глютеус, то без опу. Идешь, ставишь цели работаешь. Помогаешь себе, помогаешь себе, помогаешь государству. Понимаете? До войны, во время войны, после войны всегда будут коллаборанты, изменники, всякая шушера, которая, который, через которую мы растем, Да? Нам попадаются люди, которые делают нам больно, в отношениях, в здоровье, во всем для того, чтобы мы росли, делали выводы и шли дальше. Это духовный рост. Это духовный рост. Они а молитвы, они а только религия, они а только там медитации и так далее. Сделать новое, которое тебе страшно, выйти в эфир, если ты заикаешься, а тебе страшно, это прошло. Это духовный рост. Сделать рассылку если люди не открывают в личку написать, это духовный рост, страшно, люди не, они, много рассылок у всех людей сейчас, подписаны там, куча там, я подписывалась там на несколько в, в этом в разных мессенджерах блин, блин, блин, блин, я не все успеваю освоить подписывалась, потому что не все успеваю, Также же я людям когда даю какие-то полезности, тоже все открывают, не открывают да, я иду и пишу. Вот сейчас начала писать некоторым людям личку. Потому что нужно идти, нужно делать то, что тебе страшно и неловко. Нужно вкладывать деньги в рекламу. Нужно платить специалистам, чтобы рисковать. Да, ты можешь потерять, но за риски тебе даются, дается подъем. Это и есть война с собой, это и есть рост. Если ты пришел ко мне сейчас парень-таргетолог... У меня блоки в голове, Надежда Викторовна, помогите мне их убрать. А у него просто куча ограничений в продажах его, его услуги. Нет, там, он очень умный, толковый парень. Дело свое делает хорошо. Просто куча ограничений. Вот боюсь написать повторно, а вдруг откажут. Вот боюсь цены поднять. Уже у нас несколько лет одни и те же клиенты. Боюсь цены поднять. Почему? А вдруг они уйдут? Вот это все комплекс малоценности жертвы, понимаете? Или хочу начать бизнес. Вчера девушка была одна из на консультации. Но муж слишком из себя много возомнил, я много нас, я тащу на себе, а он меня использует, а мне от этого больно. Я хочу его бросить, и у меня два там направление, которое я хочу там развивать. То есть она пришла с одним, а выилась совсем третья жертва. Мы за всех пытаемся ответить, мы за всех пытаемся там быть мать матерезой, там помогать всем. Ты себе сначала помоги. Дети у тебя на голове сидят. Почему? Потому что ты четко не разграничила. Это тоже ты жертва. У меня были абьюзерские отношения, а теперь и у меня все хорошо, а сколько ты стала зарабатывать? Нет, не подняла. Но я все понимаю. А что ты такого делаешь? А вот я делаю то, что он говорит. Так какие же у тебя не, не абьюзерские отношения? То же самое, ты до сих пор жертвой остаешься. То есть тебе кажется, что ты вышла из жертвы, а ты не вышла. Мне жена носом тычет, там, попрекает меня, или там недавно мужчина был, говорит, психует там жень, его женщина, значит. То она есть на связи, то нет на связи. А ты ей сделал предложение? Я сделал предложение, но я не понимаю. Она вспоминает мне какие-то мои, мои прошлые, наши прошлые ссоры, что я там что-то где-то ей не сделала. Так ты что, не понимаешь? Ты находишься в состоянии жертвы. Она тобой манипулирует, потому что она тоже жертва. Взаимо, взаимо вот эти отношения, вот эти созависимость, это оба жертва. Только один из них как бы типа, типа абьюзер, а другой типа, типа внизу. И потом наоборот. Они друг друга вот так вот, и, и им так удобно. Оба жертва. Потому что у обоих нет ответственности. И нет, нет ответственности выйти из этих отношений и начать по-другому. Или вот тут недавно рассказываю мне. Били, бил ее, там в синяках ходила, наконец-то вытащили из этих отношений, она уехала к себе домой. Сейчас, говорят, вернулась, опять с ним ходит. Понимаете? И это, это тоже про жертвы. Сидят в сетях, там поливают грязью, спорят там про то, кто, чего, куда. Это жертва. Нас большинство людей жертвы. Потому что мы ведемся на чужую информацию, мы выполняем цели других. Потому что у нас нет своих целей. Если есть свои цели, то тебе некогда будет сидеть в соцсетях. Ты будешь думать, как тебе больше заработать, как тебе больше обеспечить там свою семью, куда-то поехать, построить дом, переехать в другую страну и так далее. У тебя не будет времени торчать в соцсетях. А торчат в соцсетях кто? Жертвы. Для кого нужна война? Для жертв. Вот вот и все. А мы говорим там умничаем про что-то. Нету своих целей. Вы жертва. Вы выполняете же цели других. Вы продаете дешевые свои услуги. Вы жертва. Вот и все. Вот можно заканчивать эфир. Поэтому задавайте вопросы и с удовольствием отвечу. Виталий, с радостью вам отвечу на ваши вопросы, потому что вы слушали меня сначала. И до конца и поддерживай меня. Пишите, пожалуйста, кто еще подсоединился, задавайте вопросы. Тема сегодняшнего эфира, кто позже подсоединился, война нужна для того, чтобы жертвы проснулись и взяли ответственность за себя. И меня это касается, и вас, и любого из нас. Поэтому там будут договариваться по-разному. А тут мелкие, которые не выдержат, уйдут из этого мира. Вот, вот жертвы, они просто уйдут, их просто уничтожат. Остальные будут тянуться как-то, как-то грестись будут. Они будут что-то зарабатывать, будут ждать попрошайки от чего-то, чтобы кто-то им что-то дал. А ну, это не хорошо, неплохо Я знаю многих людей, которые живут годами в развитых странах, на социалках, и даже язык не выучить. По каким-то программам туда приехали, там остались, и живут уже более чем по 20 лет, а кто-то, а кто-то уже давно надо было делать какие-то серьезные бизнесы, он уже сделал. Были у меня такие ученики из Германии, у которых сидели сначала на социалках, ну как-то более-менее, потом потихоньку-потихоньку начала делать открыл свой бизнес, и не один, сош... ушли с социалки, и очень довольны, потому что совсем другой уровень жизни. Но это другая тема. Поэтому война нужна для тех, кто находится в жертвах. Если нет войны с собой, то нам эту войну устроит Бог. В виде Путина, в виде его 140-миллионной армии заботов, ну, не все, конечно, так я обобщаю, но 140 миллионов людей были под программированием, под насилием, в жертвах, потому адекватные люди не идут на войну с другими, адекватные люди договариваются между собой в семье, в бизнесе, в отношениях, между странами, как это есть в Европе. Понимаете? А те, кто не хотят развиваться, они слушают, что им, что им папа, папа Путин скажет. И это 140-миллионная армия зла, сейчас мир это видит. Да, некоторые страны сейчас будут зависящие от него, будут там продолжать уничтожать мир, потому что зло надо очень мощно, общими усилиями пригасить. Сразу, если сильная вспышка инфекции, то дается максимальное количество антибиотиков и других препаратов, чтобы пригасить вспышку. Если сейчас эту вспышку не загасят, не загасят всем нам постепенно будет хамон. Потому что насилие в 21 веке это каменный век. Это не те страны, где живут там в атритальных режимах и себя там убивают и туда идут там, спасать там, американцы или там те же русские, или там тур турки. Это развитая страна, демократическая страна. И вот так вот, будучи жертвами, младшими братьями и сестрами, терпилами, взращивая монстра старшего брата. Вот так вот. Одни жертвы. Пошли на других жертв. Вот вам жертва. Поэтому война. Если нет войны с собой, если вы боитесь делать новые действия, если вы боитесь сказать, заявить и себе, если вы боитесь бороться за свои права, если вы боитесь выйти иначе зарабатывать, если вы боитесь выстроить так отношения, чтобы он ушел или она вас оставила в покое, если вы боитесь, то вы будете вечной жертвой. Поэтому жертве нужна война. Если она внутренняя, Себе ее не устраивает, как сказал Мухаммед, пророк Мухаммед, самая священная война это война с самим собой. И если вы ее себе не устраиваете, а вы так присосались и думаете, да как-то пропетляли. Поэтому большие бизнесы это война с собой. Серьезные масштабные проекты это война с собой, это труд, это пахота. Там люди не сидят в соцсетях и не поливают там правительство или там не занимается ботом там ботом платят сколько там 15 рублей по-моему да где-то я слышала это жертвы поэтому люди которые не жертвы это люди ответственные за себя за свои поступки это те люди которые идут и делают делают пробуют рискуют но делают вот сегодняшняя тема Зачем нужна война? На примере войны России с Украиной я показала вам, насколько мы все жертвы, насколько война с собой важнее, чем война, которая нам навяжет с нами нам внешний мир. Бог не просто так дает нам эту жизнь. Бог дает нам эту жизнь, чтобы мы над ней, чтобы мы ее использовали и работали. Спасибо большое. Виталий, я вам очень благодарен. Бог дает нам эту жизнь для того, чтобы мы работали постоянно. Если вы не работаете над мышцами, они дрябнут, пузы разрастаются. Если вы не работаете над умом, то ум становится тупым. Если вы не работаете, не раскачиваете новые способности, вы живете, вам платят там три копейки, и вы жалуетесь, что вам больше не платят. А кто тебе доктор? Иди, изучай новую профессию. Вкалывай, трудись. И тебе будет больше платить. Это война с собой. С самим собой. Это неудобно. И посмотрите сейчас. Вот вчера вела эфир. Неудобно, стыдно там, показывать хорошую жизнь, когда идет война. Я это сама тоже прошла. И теперь до меня дошло. Я учусь, я у других на консультацию иду, сама консультирую. И вы тоже идите, не стесняйтесь. Ну, будут вам что-то продавать, ну купите не купите, но идите на консультации. Не тупите, потому что сами мы не увидим, что у нас. Нам нужен рентген, нам нужна подсветка, нам нужны вопросы. Так вот, вчера одна была бизнес-вумен. Она говорит, мне стыдно зарабатывать. Я вернулась в Киев, мне стыдно зарабатывать, потому что война. А ничего, что ты будешь зарабатывать, ты поможешь себе, своим детям и стране. Уже пять человек в семье не будут висяком у страны, которая уйдет. В которой идет война. Ты заплатишь налоги, или ты купишь там каску, бронежилет, ты поможешь себе? Да. А те, кто сидят, водку жрут и надеются, что Россия выиграет, еще там. А чем больше хохлов, мы сейчас там выход, ну, многие вообще полностью там. Мне очень нравится, и приятно, что я вижу людей, которые поняли, что происходит на самом деле и я очень рада тем своим коллегам, психологам, коучам, которые понимают, что происходит, что их страна делает очень серьезные вещи, которые будут откладываться на коллективном бессознательном у их детей. Поэтому война самим собой, если ее нет, придет война извне в виде болезни, в виде face от table, в виде сгоревшего дома в виде и так далее это работа это духовная работа над собой спасибо вам огромное поэтому война с собой это постоянная работа во всем во всех сферах жизни и если вы что-то получаете не то запомните это вам подбрасывает войну извне и чем больше вы будете получать эту войну извне тем больше нужно погружаться в себя и думать, что вы делаете не так, где вы в этой войне, которую вам подбросили извне, ну там сгоревший дом, там э, уход мужа, измена жены, там ребенок, там что-то, да, ну вы понимаете, о чем это? Да? Значит, что-то тут внутри, и это постоянный рост. И поэтому, когда у нас нет постоянного роста, когда у нас нет постоянной войны, когда у нас нет, как бы, знаете, сердце разжалось, сократилось, расслабилось, сократилось, расслабилось. Сократилась эта война, это, это движение, это работа. Потом раз, расслабились, полежали, покушали, сходили на море, еще что-то сделали. Ху, снова работать. И так все время. А люди что, булки расслабили, им тут вливают всякую хрень, и они как бараны идут. Вот дайте вам войну, Бог говорит, разве такие тупые? И вот два братских народа на грани ухода славянского войны, И Беларусь туда еще. Вот вам бараны, вот вам эти жертвы. Все три народа жертвы. Понимаете? А в генетическом коде очень сильные корни которые должны были давать свет всему миру. Понимаете, о чем? Я уже глубину ДНК копнула. Эпигенезия давала месяц назад причины, исторические причины насилия и так далее. Поэтому от общего к частному, от частного к общему. Не спрячетесь, не уйдете, достанет, потому что смысл прихода вашего, моего в этот мир – для чего-то, для улучшения качества жизни своей и других, но через себя. Карма это карму изменить. Причинно-следственная связь. Если вы сегодня живете так, как вы живете, значит что-то вы сделали такое в этой жизни или в прошлой. Или кто-то из вашего рода. И мы имеем то, что мы имеем. Поэтому карма это карма. Изменить. Идете и делаете новое. И это война с собой. Поэтому есть проблемы с деньгами на консультацию. Есть программы в отношениях на консультацию. Есть программы со, про, про, проблемы со здоровьем на консультацию. Еще есть какие-то проблемы на консультацию. Поделюсь своим опытом, огромным опытом жизни и, естественно, профессиональным. Разложу по полочкам, покажу вам какие-то темные пятна, где вы их не видите. им разложу по полочкам, покажу, что, что вам нужно делать. Дам некоторые какие-то понятные. Приятные вещи от уровня как делать захотите пойдете дальше куда-то программу или на какую-то платную не захотите просто напишите отзыв но не бойтесь ходить на консультации не жлобитесь открываться не спрячьтесь свои вот эти ракушечки я вас люблю пока пока